Чаще всего э -э -э, дверь цепляет порог, то есть вот здесь упирается в порог, и для того, чтобы ее закрыть, нужно, ну хотя бы вот так ногой хлопнуть, вот это тогда она вот защелкнется, можно закрыть. Но просто рукой уже там закрыть ее не получается, или изнутри для того, чтобы закрыться, нужно хорошенько хлопнуть, или она вообще не хочет. Итак, в чем же чаще всего причина? Это то, что пластиковая дверь она от времени просто вот так вот начинает перекашиваться. То есть от веса стеклопакета, от того, что на ручку нажимают сверху, дверь как бы проседает вниз. Вот можно взять ее. Снизу вверх вот так вот потянуть. Как бы чуть-чуть ее выровнять. Но это не даст надолго эффекта. Она опять потом просядет. В общем, что надо делать? Самая часто стоит вот такая петля. Ну и она регулируется. Нам нужен ключик-шестигранник на 4. Чаще всего на 4. Ну, вот это... Крышечка вот так вот вверх просто снимается. Вот. Если получится туда заглянуть, то в этом увидите болтик. Вот. Потом берем вот так вот шестигранник туда вставляем в этот болтик. И начинаем его закручивать. Вот так вот. Не откручивать, а закручивать. Вот. И подкручиваем, насколько нужно, чтобы дверь начала вот тут легко уже заходить. Вот, вот я чуть-чуть подкрутил. То есть, получается, он закручивается, и дверь вверх приподнимает. Вот и сейчас, получается, и здесь дверь тоже выше становится. Вот, и она уже... Все уже не чиркает порог. Также есть вот здесь такая защелка, которая бывает плохо защелкивается. Надо очень большие усилия приложить, чтобы она защелкнулась. Она тоже регулируется. Вот здесь есть шестигранник. Тоже болтик. Берем вот сюда вот. Вот сюда вот. Сейчас. О, видно вот сюда вот вставляем шестигранник и начинаем подкручивать то есть закручиваем и получается, что он тоже вверх чуть-чуть подтягивает эту защелку вот. и она уже легонько начинает закрываться вот ну если у вас там вверх, например, чиркает то так же самое есть вот здесь регулировочный болтик, он обычно доступен ну, отсюда. так, Вот, если вы видите, вот он, вот он, то есть, я сомневаюсь, вот он. То есть вам нужно его тоже либо подкрутить, подтянуть, чтобы э, дверь чуть-чуть пошла в эту сторону, либо открутить, чтобы в эту сторону. Вот, но э, дотяжка обычно регулируется этими, ну это в других видео посмотрите, кому надо щели устранить.